Здравствуйте, дорогие партнеры. У нас сегодня с вами деловой обед. За этим деловым обедом мы обсудим несколько интересных моментов, которые касаются проведения деловой встречи. Потому что очень многие люди проводят деловую встречу совершенно не по технологии, это раз. А во-вторых, часто они ее проводят совершенно по-своему. И встреча заканчивается... Как-то э, и управлять процессом встречи у многих людей не получается. И большинство по наитию, по самому простому пути, продают какую-то продукцию в конце встречи. Ну, это вариант тоже неплохой. Другой вопрос, ведет ли он к пассивному доходу. То есть, если мы хотим сделать так, чтобы э, у нас была большая сетевая организация, приносила нам там тысячи или десятки тысяч долларов, да, некоторые из вас не верят в это, э, некоторые думают, что им достаточно зарабатывать там и 100 тысяч и так далее. Уверяю вас, как только под вами появится хороший лидер, который станет директором, у вас мысли поменяются. Но до этого момента я бы рекомендовал хотя бы немножко настроить процесс встречи, сделать их правильно технологично. С чего начать деловую встречу? То есть очень многие люди хорошо у них получается делать встречу по продукту, но плохо получается делать встречи по бизнесу. С чем это связано? Это связано прежде всего с неуверенностью в себе. Мы не уверены в том, что э, наше предложение кому-то будет интересно, потому что мы каким-то образом э, не соответствуем доходами деловой встречи, мы не можем говорить о предпринимательстве, мы не можем говорить о большом бизнесе, мы не можем говорить о том, о всем. Мы на самом деле в себе очень не уверены и поэтому на деловой встрече мы по сути, стесняемся поговорить о бизнесе. И получается, что у большинства людей не деловые встречи, а продуктовые. Согласны ли вы с этим? Если да, то это уже первый шаг, как говорится, к извлечению. Для того, чтобы людям проводить деловую встречу, нам нужна определенная доля уверенности в том, что этот бизнес работает. Так вот, этот бизнес работает, вы знаете, это по мне, по моим наставникам, по тому, какие, в общем-то, покупки в этом бизнесе ведутся, насколько, скажем так, качественный, яркий стиль жизни ведут наши лидеры, в том числе и я. Да? И вы можете этим пользоваться. То есть просто если взять, ну, тупо путешествия, расход на них составил там, только по моей, грубо говоря, по моей истории, ну, я думаю, что больше, чем 100 тысяч долларов. То есть это очень... Вот помножьте 100 тысяч долларов на курс валюты сейчас, и получится довольно неплохая сумма. Это только путешествия. Не говоря уже о каких-то других моментах расходов. Да? Поэтому просто ну, пересмотрите в плане того, что этот бизнес дает человеку, потому что в обычной жизни многие люди просто даже не заработают за всю жизнь столько денег, сколько мы потратим за маленькую часть присутствия в нашем бизнесе. Вот, поэтому бизнес работает, бизнес классный, бизнес приносит ежемесячную прибыль, он очень стабильный. Это доход, на который можно рассчитывать в тяжелые времена, если у вас нормальная команда. Это доход, на который вы можете рассчитывать, потому что вас начальник не уволит. вы Даже если не нравитесь своему наставнику, он вас не может уволить. Если вы не нравитесь президенту компании, он тоже вас не может уволить, что радует, потому что многие из нас в работе, в своей жизни часто сталкиваются с человеческим фактором. Вот. В НСП меньше этого человеческого фактора, вообще в сетевом маркетинге меньше, да? то есть нас не увольняют из этого бизнеса. Вот. К чему я хочу э, подвести, что мы э, людям можем предложить уникальный бизнес, в котором есть э, возможность построить большой источник дохода и построить вообще в целом бизнес. С чего же начать эту встречу? Большинство людей начинают с компании или с продукции. По большому счету не то, не то. Если мы очень торопимся, и у нас 15 минут, то можно проводить встречи очень импульсивно, эмоционально. Если у вас их там 20 встреч в день, то можно проводить встречу в ключе, э, нарисовать маркетинг всех под одну гребенку, под один шаблон. Можно. Таким образом э, мы продаем бизнес, но э, эта техника работает, когда мы э, скажем так, срочно работаем в регионе, и у нас поток встреч. Тогда вы работаете на шаблоне. А когда у вас не поток встреч, то тут очень важный момент – не спугнуть кандидата и все-таки создавать отношения с людьми, которые, которые к вам на встречу приходят. Потому что мы можем отношения не создавать, а рушить, а можем отношения создавать. Сейчас я об этом чуть подробнее расскажу. Если у вас нет, скажем так, сумасшедшего потока встреч, как у большинства, то есть у вас есть одна встреча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 Чем вообще занимаетесь? Чем увлекаетесь? Но не в ключе, знаете, как на допросах это делают, там, в фильмах каких-нибудь, да? Включили челку в лицо лампочку. Чем занимаешься? Сколько зарабатываешь? Какие твои жизненные цели? Этого не надо. Гораздо интереснее, если мы проводим встречу, в ключе открытого доверительного диалога, когда наш собеседник не напрягается, когда он находится в состоянии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 Когда вы общаетесь, вы задаете вопросы, он на них отвечает, и по вопросам, э, по вашим, вы его как бы ведете по вашим вопросам, и ведете туда, куда вам нужно. Э, если у вас задача, конечно, продать продукт, это одна ситуация. Если наша задача э, продать бизнес, то надо понимать, что покупатель бизнеса должен быть способен его унести. Покупатель бизнеса должен быть способен его унести, потому что бизнес все-таки это не товар, который можно купил. Положил, ну, как кошелек, да, положил туда деньги, там карточки и пошел. А бизнес – это, в общем-то, стиль жизни, работа, карьера, отношения, смена окружения – это целый как бы, набор факторов, которые мы человеку продаем. Вот. И тут важный момент, чтобы он был способен это воспринимать. Поэтому он должен быть профессионально пригоден к тому, чтобы унести этот бизнес с собой в жизнь в свою. Да? Поэтому старайтесь не продавать этот бизнес всем. То есть, есть люди, которым этот бизнес, ну, может быть, не сейчас актуален, и лучше с ними создать отношения, а не пытаться их, им продать идею стео-маркетинга, как это все классно, круто. Согласен, что не нам решать, но все-таки нам тестировать человека на готовность заниматься бизнесом. Нашим бизнесом. Это принципиально разные вещи с другими видами бизнеса. Если мы человека предложим там, заниматься развозом алкоголя на своей машине по ночам, многие люди согласятся. А авантюристов у нас в стране вообще полно. А если мы предложим проводить встречи, и предлагать людям продукты для здоровья, люди не согласятся. Потому что у нас это не авантюра, это серьезное дело, в этом надо разбираться, понимаете? То есть, это как бы вот такой прикол. Вот, давайте будем кушать. Я думаю, что вы тоже скоро пообедаете, глядя на меня. Вот. А, так что, начали мы с того, что создали с человеком нормальные а, доверительные отношения или хотя бы попробовали. Второй момент. Как м -м, подвести разговор к бизнесу? Ну Для начала я бы сказал так, что очень важно не торопиться. А надо сделать так, чтобы человек, которому мы будем предлагать бизнес, он немножко выговорился и рассказал все-таки про свою жизнь, потому что бизнес будет все-таки в ключе его жизни, потому что у него есть какие-то доходы, а в чем он одет, о чем он разговаривает, где он работает. во примерно должны сопоставить, сколько человек зарабатывает, потому что нельзя предлагать человеку в сто раз больше, чем он зарабатывает, он просто это не увидит. Он увидит сумму ну, в 5-10 в раз больше, чем он зарабатывает. И то он будет ее бояться. Понимаете, какой важный момент? То есть нам важно м -м, объяснять человеку, что он может дополнительно к своей работе иметь еще 5 зарплат. Да, согласен, что это немножко кажется диковатым, но бизнес просто так работает. Можете иметь и 4 зарплаты, и 3, и 2, и одну, и можете вообще ничего не иметь, если не будете включаться в бизнес. То есть большинство людей не включается в бизнес, они поэтому от э, нашей компании ничего не зарабатывают. Я говорю примерно почти теми же фразами, которыми я говорю на встречах. Знаете, стараться объяснить, что у нас хорошо и круто, наверное, это глупость. Нужно сделать так, чтобы люди понимали, что у нас хорошо и круто, и все, что мы говорили, они просто прислушивались к этому, поэтому старайтесь немного говорить. Встреча она должна состоять не из ваших слов только лишь, а процентов на 80 слов человека и ваших вопросов, на которые он сам вам отвечает презентацию компании. Если мы научимся проводить презентацию вопросами, то люди будут сами хотеть в наш бизнес, э, и нам достаточно будет пятиминутной презентации за весь часовой разговор. М -м -м. Мне несут хачапури. М -м -м. Так, ладите. Угу. Угу. Как вам, ребят? Они маленькие, конечно, хачапури по-аджарски, они какие-то не до конца аджарские, но прикольно. Значит, Давайте перейдем к следующему моменту. Все-таки, когда мы ведем диалог с человеком, нам очень важно сделать так, чтобы человек не только нам доверял, но чтобы человек задумывался весь разговор. Поэтому, когда мы подводим человека к бизнесу, он должен уже думать о том, что ему нужен, нужен или не нужен дополнительный источник дохода. Он должен проговорить немножко свою проблему. Поэтому старайтесь выявить ситуацию, когда у человека есть проблема по бизнесу, ну, по доходам или по здоровью. Старайтесь, когда у человека это проговорено, потому что, когда человек это проговорил, вы можете сказать, что ты сам об этом только что сказал. А когда мы ему продаем, он может сказать, да мне это и не надо. А бывает так, что человеку надо, но на зло говорит, что мне это не надо. Ну, просто, ну, природа такая у человека. То есть, ну, как бы разговоры состоят, в принципе, из несогласия. Поэтому, когда человек говорит, ну, я работаю там на кране, у меня почасовая оплата, я работаю, допустим, там, строителем на кране. Ну, и мы скажем, о, какая вредная, опасная работа, в мороз, на кране, там могут ноги обмерзнуть. А он скажет, да нет, нормально, мне платят 3000 рублей в час, ну, там, или какую-то сумму, там, 2000 рублей в час, или, там, 50 баксов в час, и я счастлив, что я могу работать 2 часа и то не каждый день, и при этом получать, как средние люди, но при этом чуть-чуть поработав. Например. И получается, что он с нами уже не согласен. А когда мы, скажем какая у вас работа классная работать на кране это же ведь вид на город свысока вот как сейчас у нас да это всегда тепло в машине скорее всего всегда тепло это зарплата обалденная потому что у вас же почасовая скорее всего зарплата вам там есть восемь часов работать и тут человек начинает говорить да ладно 8 часов никогда в жизни не получается плюс у нас один вот крановщик вчера напился с крана слетел вот собирали его кусочками по по строительной площадке вот, и меня по, суд, по судам сейчас из-за этого таскают, потому что я помощник там и так далее, и он начнет проговаривать свои проблемы. И когда человек проговаривает свою проблему, у него готова а, а, и вся его природа к презентации вашего делового предложения. Потому что если нет, предлож... нет проблем, нет предложений, понимаете. Если человек не проговорил, что у него там болят колени, мы не можем ему порекомендовать глюкозамин, он должен это проговорить что у него там вопрос по коленям, то у нас есть программа там суставная. Но если он это не проговорил, то в общем-то предложений у нас нет. Вот, поэтому старайтесь сделать так, чтобы человек все-таки проговаривал по максимуму и старайтесь зацепить две-три области. То есть это вопрос доходов работы и старайтесь зацепить вопрос здоровья, как вообще в здоровье семье, что хочется улучшить. И потом уже проводите презентацию. Как провести презентацию? Во-первых, я узнаю, какую сумму человеку нужно. И, исходя из знаний маркетинг-плана, кстати, это очень стоит сделать, да, я вам э, дам несколько моделей, э, надо знать маркетинг-план э, компании NSP для того, чтобы научиться, исходя из него, рисовать человеку ту сумму, которая ему нужна, и объяснять, что для этой суммы нужно сделать. Нужно человеку, допустим, там, э, там 500 долларов. Рисовать доход, что, что, что нужно сделать, чтобы получить 500 долларов. Нужно 1000 долларов, нужно 2000 долларов, нужно 5. А если у человека есть бизнес? И он говорит, у меня есть бизнес, и кредиты по нему составляют примерно там, 2000 долларов в месяц. Я говорю, смотри, давай создадим доход в трешку, 1000 тебе и 2 на кредит. И вот тебе будет счастье, но для этого нужно поработать. К твоему бизнесу нужно иметь дополнительно там, 7 активных людей в НСП построить веточку, сможешь? «Не знаю, давай ты разберешься в этой теме и включайся». То есть Вот таким образом я объясняю людям возможности. То есть Вот тебе двушку на кредит, допустим, и тысячу тебе лично. Для этого нужно стать просто директором. То есть кто-то скажет, что легко так говорить об этом. Вы понимаете, что в мире для некоторых людей это легко. Если для вас тяжело сделать 500 баллов, то это не значит, что для всех так же тяжело сделать 500 баллов. Для кого-то 500 баллов – это личный объем за неделю. Понимаете? За неделю. И у них такое окружение, которое сделает 500 баллов в день без проблем. В день. Они просто более активны. Они разговаривают с людьми так, что им никто не отказывает. Есть такие люди. И наша с вами задача научиться качественно проводить встречи, чтобы эти люди к вам в структуру приходили. Потому что если вы будете ориентироваться только на таких, как вы, мы будем с вами расти вечно. Нам нужно растить, э, растить команду из людей, которые сильнее и умнее, чем мы с вами. Понимаете? Для этого нужно не попортить с ними отношения. Вот, Поэтому проводим презентацию в ключе маркетинга. Я сейчас э, дам ссылочки, как это сделать в отдельном видео. Вот, вопрос, как предложить человеку продукт. Да? То есть э, мы рассказали человеку бизнес, он говорит, да, хочу попробовать. Я говорю, давай мы начнем с того, что ты начнешь пользоваться продуктом, и потом включишься, если тебе продукт понравится. Да? Недельку ты его осваиваешь, а потом мы начнем с тобой проводить встречи. Давай. Я говорю, что хочется улучшить по здоровью? Какие вопросы ты хочешь улучшить по здоровью? Человек говорит, я хочу улучшить то-то, то-то, то-то и то-то на себе, на семье. И мы ему рекомендуем как бы, продукты, с этим связаны, которые ну, будут точно ему помогать. В идеале лучше помочь человеку точечно, потому что он будет точно рассказывать историю по применению продукта. Вот. И, например, человек говорит, у меня какая-нибудь там болячка, хрен выговоришь, какая она сложная. Я говорю, ты знаешь, у меня такой не было, я в этом не сильно разбираюсь. Я могу рассказать результат вот по другому вопросу по здоровью, допустим, там, по, по коррекции фигуры. Вот у человека было давление там очень сильное, минус 30 килограмм, 4 месяца, человек счастливый, нет реакции на погоду, нет проблем с давлением, то есть летает, все нормально. Как ты считаешь... Ну, можно ли продукции доверять, если есть такие результаты? Человек говорит, ну, да. Мне говорят, давай, вот есть по, по, как бы по своей проблеме, я могу либо узнать, проконсультироваться, либо вот есть продукты примерно направлены на эту систему организма. Человек ну, хорошо, я почитаю. И он уже читает, сам разбирается, нам нужно, чтобы человек сам принял решение. Так вот, ключевой момент – это закончить разговор тем, что человек человека угостить продуктом. Старайтесь максимально, демонстративно принимать продукт. То есть вот у меня, допустим, там, баночка витамина С. Старайтесь принимать не самый дешевый продукт. Один из вариантов – это витамин С. Второй вариант – это когда вы при человеке берете солстик, насыпаете в чашку, сначала себе, молча размешиваете. Он спрашивает, что это такое. И только после этого следует презентация. Понимаете? У нас нет задачи впендюрить. У нас задача есть вкусно рассказать о том, чем мы на самом деле сами пользуемся. Поэтому принципиальная задача это сделать так, чтобы мы, во-первых, показали, что мы кушаем этот продукт, солстик. Витаминчик С. Объясняем, что вот это это витамин С это 20 лимонов. Очень кислый, по-этому он в специальной форме пролонгированный, поэтому усваивается медленно. В течение 8 часов он будет перевариваться в организме и усваиваться. Очень интересная штука. Во время вирусов, во время каких-то там эпидемий я пью витамин С, одну-две таблетки в день. Считаю это очень хорошим продуктом для иммунитета, обалденным. Ну вообще витамин С, мне кажется, надо пить, потому что лимоны сейчас какого качества, да и я не ем столько лимонов, сколько положено нормальному человеку. «Давай я тебя угощу, кстати», понимаете, как вариант. «Давай я тебя угощу, кстати». То есть сначала себе, потом закрыли банку, то есть так далее. Все эти моменты, они должны быть, по сути, вами запланированы. То есть вы кушаете для себя. И потом, может быть, угощайте другого человека. Сигнал, если человек не кушает с рук, не угощается солстиком, что у человека нет к вам доверия. Сигнал, что ему не надо проводить презентацию. С ним надо закончить разговор. Поэтому старайтесь первые 15 минут, когда вы там поговорили о жизни, о собаках, о кошках, о погоде, о чем-то еще, старайтесь сделать так, чтобы человек попробовал или не попробовал ваш продукт. И потом вы уже проводите презентацию. Если человек говорит, нет, не хочу, не мое, не буду пробовать добавки американские, они страшные, опасные, и здесь написано, что Spanish Folk это Испания, а ты говоришь Америка, а Spanish Folk это район, испанская вилка в штате Юта, ну, человек начинает умничать по-своему. Я говорю, ты знаешь, я говорю ну, вот, чуть-чуть внимательнее почитай, ну, если тебе не надо, я сам съем, это денег стоит, поэтому ты не переживай. У нас все стоит денег. Часы, там, Apple Watch стоит денег, там, iPhone стоит денег, да, все стоит денег, поэтому я даю человеку понять, что он просто теряет, если отказывается. Он теряет, если отказывается, это просто наша как бы, работа дать ему чувство потери. Да? Вот. Следующий момент – это чем закончить встречу? Закончить встречу нужно прежде всего… Ну, нормальным, нормальной договоренностью о том, что мы будем либо дружить, если ему предложение неинтересно, а если ему интересно, он изучает продукты, и вы договариваетесь о встрече следующей. То есть старайтесь дать человеку что-то почитать прямо на встрече или с собой почитать. И договориться, допустим, на второй день или через день уже о том, что вы с ним встретитесь, ну, например, вы узнаете программку по здоровью для него, или вы угостите его продуктом, или вы встретитесь, покажете ему офис, или вы встретитесь на вебинаре на, на каком-то, после чего вы встретитесь вживую и уже будете его как бы доводить до ума, скажем так, да? до контракта или до каких-то основных задач. Поэтому, заканчивая встречу, нужно договоренности о следующей встрече. Никакими манипуляциями, никакими «когда ты войдешь», «что ты решил», то есть человек о своем решении вам озвучит. Если он не способен озвучить нам о своем решении, нам этот человек не нужен, если у нас будут только кролики на удавы идти, то это будут структура слабых людей, которые готовы сдавать деньги, но это не структура, это управляемая манипулятивная организация. Нам нужны более осознанные люди, которых можно оставить в регионе самостоятельно, они что-то там будут делать, а не просто люди, которые под нашим пинком что-то там покупают. Задача, чтобы человек разобрался, заинтересовался, там, осознанно принял решение, может быть, посоветовался с родственниками, и может быть его отговорили, и в этом ничего плохого нет. Пусть его отговорят, лучше его отговорят сейчас, чем отговорят потом, когда он будет лидером-ассистентом, понимаете? Потери больше, потому что это временные потери. То есть я, я бы против того, чтобы человек приходил в мой бизнес, дорастал до лидера-ассистента и уходил, потому что это мои расходы по времени. Я бы за то, чтобы все, кто вот на этом этапе уйдут, вообще бы в мой бизнес не приходили. Поэтому я сторонник только тех, кто со мной останется надолго приводить в этот бизнес. Вот. И давайте как бы самый важный секрет встречи, о котором я не говорил ранее, и он ключевой в нашем бизнесе. Прекратите уговаривать и выключайте нотки уговаривания, навязывания, поддавливания и так далее. Самый важный секрет – это расстаться друзьями, расстаться в доверительных дружеских отношениях в любом случае. Ты знаешь, мне очень понравилось с тобой общаться, я понял, что это не твое, я не буду тебе об этом рассказывать 20 раз на дню, если тебе это не надо, закроем эту тему, давай расстанемся с друзьями и будем друг другу чем-то в другом полезным. Что ты по этому поводу думаешь? Давай будем сходим куда-нибудь, может быть, там в театр, может, в кино, потом семьями там в боулинг. Если хочешь, у нас какие-то мероприятия бывают интересные в компании по здоровью. Или, например, мы в боулинг ходим командой. Если хочешь, я тебя приглашу. но ты потом с нами за компанию сходишь. Что ты по этому поводу думаешь? Заканчивать разговор дружбой это ключевой момент в создании деловых отношений. Ключевой. Потому что через полгода. Человек будет открыт к вашему разговору. Через год он будет открыт еще больше к вашим разговору. Или вы, возможно, получите друга, с которым вы будете просто приятно общаться всю оставшуюся жизнь. Потому что с вашим развитием меняется ваше окружение. И, может быть, этот человек будет вашим лучшим другом. Мы сейчас об этом не знаем. Поэтому лучше старайтесь создавать отношения, чем разрушать э, позитивные эмоции на встречах. Создавайте максимально позитивные эмоции. И люди будут вами восхищаться сразу, прямо на встрече. Люди будут с вами рады повторно созвониться. Люди будут вас э, рады встретить, рады вас накормить, принять у себя в гостях. И лучше создавать вот такие отношения, чем отношения, когда вы на человека надавили, объяснили ему, что у него там плохая кривая жизнь, он больной, глупый и неправильный, а вы вот такой весь молодец. То есть это... Неправильная политика, когда мы лучше других. Мы заканчиваем разговор всегда в дружеских отношениях. Помните об этом. До следующей встречи.